Я пойду, специально сделаю, мы сами А я... сегодня с нами Евгентий, новый член команды. Вот, собрались, сели, завелись. Нет, еще не завелись. Еще не я вот думаю, надо подальше сделать. Сейчас я откушу, переставлю вперед немножко. Вот эти штучки. О, тут хватит, хватит. Нормально, еще Так, мы сегодня едем опять в дельту Северной Двины. Юра обещал нам показать хвосты. Я там не был. Женя, ты был? Нет. Женя, А Женя вообще в этом году, это у него первая рыбалка, прикиньте блин. Не прошло и полгода. Нет, он, полгода. он, да, он до китайского Нового года дождался. Мы его сегодня едем выгуливать. Выгуливать, да. А то он у нас что-то застоялся. Засиделся. Засиделся. Да. Прибыли как бы на место. Самый молодой будет сегодня дырки делать. Ну, в смысле лунки сверлить. Он тебя проверял. На, первая дыра. Да. <смех> да. У него очень хороший. Суток. Вот, Он вот был... так мы и будем оба. <смех> <речь, Юра, держу. смех> глубина. Все. И все, да? Обожди, не Вот. Самый отток. Вот. Это, Отлично. Это, Отлично. Это, Отлично. Это, на, это на большой? Это, все, это вод, вод, вода пойдет, все как положено, вода должна убыль ну, должна быть. Когда будет а под домом вот столько, смотри, будет сам. Подтаскивать. Да. Все, решили здесь сидеть. Да, Сюда. Сюда. Чего? Смотрите. Ты через две ходить не будешь? Нет. Это не так дырки постелю, конечно. Течение это куда? Да. Точно? Не. Не. Ну коробочку туда давай. Да. Все, сегодня с собой. Ловишь. Куда тянет? -то? В сторону или прямо? Куда тянет. Точно? На штуры об этом не видно. Так, вот сегодня мы вот так сидим. Опять вдвоем с Юрой. Так, в большой палатки, Большой палатки, большой плавне. Ладно, сейчас начнем. Там все это говоришь. А, это я говорю? Да, ты говоришь. Юра говорит, что он приехал, прикиньте. давно, А только это самое. Долетело до меня. До него, да. Печка на хвосте принесла и говорит, мы же на хвостах. Или рядом. Рядом, да. Где-то рядом. Что может нам поберет? Может быть нам. С нами сегодня новый коллега. Да, он уже там таскает. которого к приучить к нормальной рыбалке. Так. Так, ну что? Я что-то не расчистил ничего еще пока. Вот сделал. Я тебе вроде Оба! О -о -о. Ты так больше не говори, мы быстро. Оба, да? Да. Это фраза, не разрешенная холостую произносить. А, вот так вот, да? да. Оба так. это, знаешь, вообще, когда, это, уже это когда у тебя на о оба крючка на оба крючка что-то ты тащишь, блин. Вот это да, оба. Вот это точно. Женька, у тебя там сухо, нет? Да. Это хорошо. ай ух проваливается. Ну ладно, мы сейчас еще одиночку заправим и все. Кальмары идут на север. Не, нормально так это самое. Хорошо. Золотая вторая. Это будет через два раза, да, уже? Да. Не очередной. Да. Так. так, сказал бы Скажу, да, это Женьки проведу его. <музык> Что есть? Ты что, всех перемешку? Белых и красных, да? А, а ты как, что знал, что я приду? Да. Ну. Че, сколько сигов? 15. Да. А ну, 15? чего сигов? Пока... А еще темно. Тут еще, да, а да. тут есть, да? Ну, Ст... есть, Ст... это... Старый. И я ловил здесь, и старый на Белогорке поймал в те выходные. Где-то вот такую вот. А он, он может, может поднять? Поднять. Или придавить. То есть, может как бы вот и вот так вот поднять. Это самое, как курюх. Это самое. Тут у него, понимаешь, тут надо смотреть. И чем ты подсечешь, это самое главное. Момент вот этот не упустить. Его вот на вход... Оба. Не надо там до потолка кататься. А у меня с... на одной удочке вот так вот телепает. Может у тебя это боковое самое... играет? Верхняя мормышка играет. Там крючок. Ну бьет, телепает у хорошо. У тебя наживка-то там все равно насажена. Видишь, у меня тут одиночка, вот это вот. У а у меня там две двойная. Одиночки, а две это с крючочком. Ну вот у меня с крючком я одиночка. Все, я больше ничего не заправляю, я как хотел. Фиг. Если не будет на одиночку, то значит будут вторую двойную ставить если поймать, блин, надо было все-таки закон получить. Не, мы уже без закона здесь, здесь Поэтому и не ловите ни хера А пойду посмотрю Вдруг уже удочек нет Порадуешься что-то как-то непонятно что вот так Чух-чух-чух-чух Ты там на крови канавки сидишь Похоже А Юра только что поймал герша А вы на Белом море, рыбалка, на Белом море Это дайер стресс вот так, да скопы, да да тащу, знаете, в утро. тащу -то, самое, на да да да как да да как да да да Как да да да да да Вот я прямо напротив маяка, Паласки, палатки стоят, это вторая там и такая, первая коса. И вот он городок. А вот наши рыбаки. Помахайте рукой. Передавайте приветы. Привет всем жителям. Необычного. Да. Наши россия. Ну передавайте. Все так говорят. Да. Так, приехали пока утро рассвело. Ждем до первой звезды. Прямо так. было. Первый сижок на пирожок, Юра поймал, да, Сижка, да. там же где Ерша, гадкий папа. Ты ему тоже дал этих мотылей, вот видите, Юра сам на мотыля ловит, товарищ дал, а другу нет. А другу нет. И какая вот после с ним после этого с ним может быть у меня рыбалка? Какая? Берет меня чисто оператором, блин, снимай, говорит, как я буду ловить. Вот по честному, ведь не хочет, говоришь, на Он говорит, нет, нет. Я не верю, он мне дал, смотрите-ка, дал. Я ж не забираю никуда Все здесь лежит Все так говорят А ершок-то на мотылек а на Нам ерши не нужны Ерши нам нужны <свят> Закинул я Двух мотыльков опа, опа опа на опа на опа на опа на юра поймал еще одного да что такое то что я снимать пришел блин, как юра ловит Да нехорошо нехорошо как будто, да. Да, не... Же не он опять хотел же я сам сверлить отверстие нет, он не просверлил для дырки которые не ловится Ты скон, он вот под опять... себя все под себя все делает Что-то тащит. Третий сик, блин. Я говорю, блин. И мне говорит, не лови ничего, говорит, не надо. Это не серьезно, это не серьезно. Гол просто идет Это уже четвертого, блин, заколебал, блин. Главное, чтобы... это, это это самое, как его. Я понял, блин, ты это самое. Блин. Почему ты меня взял с собой? В одну палатку. Издеваться надо мной. И главное, вчера, вчера этот план у тебя созрел, блин. Вечером, вечером. Да. Да, вот это да, вот это прикол. Сейчас прикол. Женьку к тебе отправлю сюда, пусть с тобой сидит, а я туда пойду. один. Сиди. Сиди дальше. Он у тебя опять уже клюет. Где? Там. Что, правда, что это? Я тут ничего. Ух-ху, вот тебе и ух-ху бы мясо, пил бы чай Ел бы мясо, пил бы и чай. чай И было бы все прекрасно А у тебя что, маленький совсем? 22 сантиметра А меньше ты кремел Ну ты взял, да? Ну я бы устал, да Ну все, ты, ты лучший в своей палатке Я вот самый худший в нашей палатке Пэнельма, но но но-ну. Давай, давай, Сань. Да нету никого. Да ты уже уже отошел он, ты его подтекает. Тогда внизу подтекает? Когда Эх, одно расстройство. Когда один сидишь, никто ничего не говорит. Там тащишь, как умеешь. Как у... А тут начинают... Пучи. Так, да, так, блин. Ладно, не будем. Не будем петь военных песен. когда палатка высокая. Да, можно встать спокойно. Закинем удочку поближе к там, где клюет. Там где ловится. А я сейчас вот сюда, наверное, все вот это перебу. Вот, говорил, не буду, не буду. А вот сюда вот, вот. вот, сюда, вот здесь. Тащи. Оба-на, обана, оба -на, оба на у меня камера, камера, есть, Юра помог, напусти, все, да нормально все заснял, спасибо Юра, у тебя же тоже клевал, да это твое, я у тебя там продолжает. да бросай можно забрасывать, наверное, сразу же, ты говоришь, еще, смотри, у меня лунки уже одной нету, блин, да я наступил несколько, помогал, нарочно, вот так вот бывает, когда камера в руках. Да. Так, его просто федер. Либо там просто по дну катает шарик. Нет, но поклевки-то не ну, поклевки Забыл, бы, что да, не хочет. Да ты вон, возьми ее! Люет же! Ты, ладно, успокойся ты! Ты волнуешься, как будто за свою. Не могу понять, только что на дно вожу. Что? Можно, Можно на ту на среднюю? На эту? А, да я знаю. Вот на эту тоже постоянно что-то, блин, блин. На ну, дальше мне говорить, дальняя мне. включишь видео и так нифига, и нифига и да тишина. и тишина и все становятся осторожными то здесь уезд игрой это что за хуйня вот это-то? Да. Это залет. У меня всего вот, смотри. У меня не фиг, всего два. почему? Да вот, потому что. Потому что, смотри, я сюда прикорку бросаю, а я туда. И он ловит. Он знал, кого брать с собой в палатку. Говорит, давай в одной палатке сегодня будем сидеть. Ты будешь смотреть, как я ловлю, блин. Вот он сидит. Да, криминальный. Вот, сейчас, Юра, пок... выпусти вот сюда, вот. Я сюда и хотел. Думаю, да. ты не в лунку его запихнул. Да, чтобы он, может они там мозги-то и компонсируют мелкие. Да-да-да. Должно ли что-то клюнуть? Кто-то подходит? Вот ну, я включил камеру так вот ушел. Тоже засасывал какой-то большой. Юра у нас активизировался. Как только догонишь его, так он начинает ну, рвать и метать. Да. Это не серьезно. Да, вот только что вот такого нормального поймал. Приятно тащить было. А камера была выключена. Только выключил поклевка. Может.. Уважаемые зрители, простите меня, если я больше не сниму. Как ловец. Потому что на камеру не хочет он сниматься. выключишь, клюет как включишь так так обманывает Вы сами видели Что он Такой хитрый Что его не обманешь Эх не догонишь. Только догонишь, Юра раз. И делает два шага вперед. хвоста-то Зак... Вот. Так чё ты, блин, ты, спра... ты спрашивай иногда-то, блин. Чё, я тебя зря что ли к дедушке отправлял за за, за опарышем хвоста -то? Это же все было. Все сделано, это было же правильно перед рыбалкой. И заклевала, да? Да. Вот. Потому что у этого, у простого там не тот состав внутри, а у этого как белок. И видишь, он выделяет какую-то белую хрень. И вот эта сикта, он ее и любит. Он высасывает с него, одну шкурку оставляет. Я думаю, что мне говорит? Стрихни, говорит, прикормку-то, скри, а то что-то говорит, у меня перестало клевать. блин, вот такой ты, блин, ушу, я тебя раскусываю, все как-то доходит до меня медленно только все это, блин. Я, говорит, такой, я, говорит, купил прикормку, ты не бери. Потом, я не взял. Я не буду Я Да. И вот и ловим без прикормки, блин, конечно. Все ты поймал, без прикормки, блин. Я решил подпить потому что у юрки уловится а у меня нет так что вот так вода пошла на прибыль клев утихомирился так вот. ветер Ветер ю, с юга дует, обещали, запад. Скучно? Что, клюет? Да. Что, поймал что-то? Втихарики-то. Давай, нет, такой нормальный, засолишь, ешь. Нормально, но нормальный. Да, конечно, нету, но вот он же еще такой, он уже светленький. Ты чего, один такой, что ли? А, 2-0. О, люди уезжают. Вот, просидели. В течение часа. Ладно, поклевка. Юра, реализовал ее. Достал ложкаря. Все. Вот это вообще много чего прибыло. Вода прибывает. Очень прибывает. Тащит, тащит, тащит. Под меня просто тащит все. Да. Вот, вот, на сегодня рыбалка закончилась. нет. Вот не последняя удочка дорогие. у меня осталась. Вот я напоследок еще а поймал два сега. Одного а упустил, вы вот видите Еще какая-то клевка Клюет, кто-то клюет Получается все а, у нас а выловил-то, нет? Да вот, вытаскиваю последнего У меня такой сход был Хо -хо -хо. Ты выкручивай пока вертушки-то упертый не там я это удочка ловил не там место так хорошее да. ну ладно надо собираться о, просто пиджу. Вы живой? Да, я готов так каждый день кататься. Готов так каждый день кататься. У меня сегодня 7 сишков. У Юры 13 и Йорш. Женька вообще не считал. Он сказал, только Ерша сосчитал, остальных он сказал, что сварит в ухее. А, кстати, да. Это только середина зимы. Середина зимы календарной. А э, подледной рыбалки будет, наверное, до апреля, да? Фу. До мая. Ну, должно быть. Да. Лед хороший, будет держать.